максимуме. У нас сейчас э, больше 105 FPS показывает игра. Ну, собственно, вы можете видеть, как переделанная выглядит Tarte HD, как она там, Монастырь. Вот. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. У нас э, война между Паттонами 48 и 62. -ми. Ну, хочу сказать, что трава выглядит красиво, но в любом случае ее надо будет выключить. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Новая физика. Только не сюда, здесь стоишь, сюда вот. есть, да. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Можно я получу удовольствие свое эстетическое? Травку пригинает. Да? Траву пригинает. Но деревья так же самое не физически после падения. Деревья... Видно, как заборчики ломаются? Это что было? Двигатель как горит. Нагрузка на двигатель. Смотри. Видно выхлопную систему, как а, а, жар выходит из нее. Искажение идет. Трава э, двигается от выстрела. Еще раз. Наклоняется трава. что у нас здесь есть водичка так она на воду надо будет попробовать сейчас. спуститься так что у нас 100 fps э, стабильный 100 fps говорят что здесь 970 стоит вот ну карту переделали неплохо хотя Идем я в воду, потрогаем, потрогаем зла, воду, постреляйте в воду. Да, да, да, да. Ты, ты не а. О, смотри, куда смотрит прицел, а куда летит пулька. А это так и должно быть? А, с, куда а... смотрит ствол и куда летит снаряд? Слева, слева, слева. А, вот Там ну да. Давай. Нет, я я понимаю, что это демо версия, я просто спрашиваю. Вода двигается от выстрела. Это танк намок или мне кажется? Сейчас попробуем утопить его. Ну вода эпично, конечно, двигается. Да, он мокнет, он становится черным, темнее становится. Не сказал бы, что прям заметно, но в любом случае интересно. Но интересно, как нарисовали карту, что она вся в неровностях, и подвеска отрабатывает их, все эти неровности. Так, ну что, идем, посмотрим, постреляем по паттану враческо. Попробуем в замесе, просядет ли я в пояс или нет, какая оптимизация. конечно графика поприятнее, я бы сказал значительно если еще ФОВ изменить э, на более приближенный чтобы так по-другому смотрелся будет еще и более ну, давайте посмотрим как деревья выглядят. ну я бы сказал даже реализовали каждый каждый листочек по отдельности Не знаю, насколько эта графика будет э, в киберспорте актуальна. С такими настройками. Сейчас падает до 77. Ну огонь так же самое, как обычно прорисован. Ничего нового. Пусты а будут приминаться? Пусты не приминаются. Вот, ну, я бы сказал, что просто появилось больше деталей на карте. Она стала больше, и более детализирована. Изменен свет и некоторые э, другие мелочи. Вот. Картинка выглядит более насыщенной. Ярче. Я думаю, что скоро на тест они это выкатят. И покажут остальному народу. Вот. Но выглядит оно очень интересно, хотя я сомневаюсь что такая картинка очень приятная будет для глаза она очень яркая слишком яркая картинка вот прям глаз вырывает ну давай хоть с тобой постреляемся раз врагов нет, что ты смотришь? выстрел о, боеуклад послал мне а, не танканул. А, ну, до свидания, до свидания. У вас хп больше. нечестно. А мне надо было хоть кого-то пострелять. Спасибо. Да ты не один, я сейчас других буду убивать, пока на нет. А. Красава, у меня 340, пока я ездил по карте. Ну, тяжело, конечно, сейчас представить, будет, насколько это будет игра играбельно, но выглядит неплохо. А вот этот эффект после, после выстрела сейчас. Как воздух расходится вместе с травой. Просто шикарно. Давайте и этого разберем. Что такое непонятно? Куда поехал? ну стоять. А Не попал, я в бусинице. Человек ездит, пата на себе ищет. Просто стабилизации нет, поэтому... Не-не-не, очень даже. Нет, я к тому, что... А, после выстрела стабилизация? Да. Ну, может быть и так. Но графика выстрела очень крутая. Ну, я думаю, что на реплеях в замедленном действии было бы, конечно, лучше. Ну, это да. Но картинка слишком яркая, очень яркая картинка. Монитор еще маленький и глаза не так устанут, но если на большом мониторе глаза однозначно будут. Знаю, как по мне, так наоборот ярче, светлее кажется поинтереснее. Нет, светлая картинка это однозначно круто, но Базалось, мне тяжело. А ну фугасный снаряд против подкалиберного. По-другому будет взрыв или нет? Да, кстати, фугасный снаряд разрывается сильнее. Смотрите, воронку от выстрела реализовали, или нет? Или она такая же нарисованная? А, она нарисованная. Сейчас попробуем еще раз. Физически она сделана или нет? Нет, она не физически сделана. Хотя или нет? Или физически? Нет, она физически появляется ворон, как я понимаю. После колеса?